Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я с мистером Аункером Женей Кариатом, поиграли 2 в 5 против Глобалов, бигстаров и Сильверов. Как это все работает? Мы создаем игру, 5 человек и кикаем троих. И продолжаем игру. Самая главная цель это обыграть игроков и выиграть как можно больше раундов. Все очень просто, но... Не просто в катке Если что, у нас сливры получаются обычно Это, если что, у рубрика А вот с бигстарами реально сложно Я уже молчу про глобалов Но сегодня все могло измениться И это ты увидишь Я скажу по секрету, сегодня и моих мувиков и аункера было предостаточно. Это можно просто отправлять в ТикТок и форсить, и набирать классы. Мне ролик понравился, это редко бывает. И сейчас, наконец-то, если его хорошо смонтировать, будет просто зашибись. А Коля Флитов умеет это делать. Если тебе понравится ролик, не забудь, пожалуйста, поставить лайк. Ну, а я приступаю. Желаю вам приятного просмотра и аппетита. Погнали. Ребят, давайте начнем кикать. Э, спасибо за съемку. Всем спасибо за помощь. Мы кикаем, получается, всех, кроме зеленого и меня. Давайте, ребят, всем спасибо и хорошего вечера. Уехал первый, Хорошо, удачного ролика. Давай. Стаункер, можешь его кикнуть? Конечно, сейчас кик плеер. Главное, не тебя я уже перепроверил никнуть всякий. Прикинь, сейчас бы тебя кикнул. Смог подать. А, джангл уже. Джангл. Убил у тебя. Убил. Убил. Хороший фарбок. Ой, oh, я, я успел, я успел, я успел, я успел. Они тоже начали <с Guerin> уходить, бро. Все. <с thumbnails> Он <бил> нас сразу. <смех> Что? Все, <смех> я. Это выигранная гадка. Эй, на, на, на, чувак, меня в бок убил. Короче, я знаю тактику, как убивать. Ну стоп. Давай. С чувак. Нормально был? Одного убил. Ты ему хэш? Ой-ой-ой. Так, мы даем смучовчик. Нет, нет, нет! Он ну, не взял афик, забил. Это хуй до конца. Не за дефьюз на сильверах. Работаем. Боже, это Ой -ой -ой. Работаем. Это ты убил? Боже! Они сойдет. просто без шансов выходят. Был, был, был. у меня в яме чел и он не открывается легендарно сейчас они напишут у их трое смотри Ха, они и тоже трое! Большин... да ай -яй -яй -яй. ай. -яй -яй. Сейчас слушай по идее мы эту катку выиграем и я предлагаю сыграть еще одну катку на севера хотя конечно, нужно было конечно, одну конечно. да Пойдем, о, под коннектором шорт красный убил еще один Бой, бой, Ой, бой, еще бой, бой, два, еще бой. два. Ты ладерум рому слышал, он да. лады рому упал. И на б, на б. Я верю в тебя. Давай, давай. Ноль Батронов! Вот а! какой-то матрица. Что <с> Блин, <s> у него кончик. О господи, как это жестко. Дай зарежу, ну, ну, дай классный, зарежу. Давай, давай, давай. Я его я его О, нет, чел. Один на. убил. Один машина. Один убил. машина. Убил. Может зарежем его как-то аккуратно? А... а, он близко. Давай. Да. Хорош, <связывающий> хорошая. Хорош. <связывающий> Пошел. Вот Пушк, по Ой, как же чел обосрал. А, <связывающий> И лошок. Да, да, да, ты видел, ты видел, я же говорю. Да, да, да. Может 15-15 сделаем, не убивать его? Или... Давай, давай, давай, давай, давай. Давай сделаем 15-15. Респектнем их. Ты можешь убить одного и сжечь себя в, в море. А, это, шикарная, это шикарное окончание игры. Я кикну э скилзора зоры. Биба, кикни, пожалуйста, кого-то. Все, спасибо, спасибо. Все, Все работаем, работаем. Давай, Айнукер, погнали. Ай, сзади, сзади, сзади, сзади. Убил Хорош, я убил кота. Бро, бро, да. Я не могу попасть! Шорт! шорт. А. Блин! Бежит, бежит к мишке, я прячусь, я прячусь, и шорт. Я два, два мишка! Убил двоих! Офигеть! Хорошо! Так, да! Ты кота. кота один! Ууууу! Господи! Най, сняй! Длина! Рампа еще, рампа еще! Они попадают, они попадают! Он да. быть... У меня один, я буду его резать, Эрик, я буду его резать! Не буду. Наконец-то это эйс. Хорош. Аплодисменты, аплодисменты. Два петуха. Два петуха. Надо вот так. Им именно сейчас напишу, чел, ты... Сзади. Сзади, сзади. сзади да? Найс. Найс. Один в два. Ай-яй-яй. Давай отстреляем мину в двери. Играйте со своими... Де дерево... Тереволазы? <свист> я не знаю, ну типа по деревьям А, типа обезьяны А, да-да, я Фига, я такой первый раз слышу, прикинь <свист> У меня на месте у меня на кубайде, бро <свист> Ой, сити, <свист> прости... сити база, Да-да-да, <свист> ты <свист> готов, ты готов? Я даю на Три. Три, не, один Бум! Бум! О, что? Осуждаю, <связываю> осуждаю, осуждаю! Убил под, еще под окна. Еще подоксал, еще подоксал, Эрик. Один... О -о -о -о. Найс! Как <связываю> за секунду, мы за секунду их всех убили. А 25, в 5, блин. <связываю> со скаутом. Я режу его. А а а а Фу, зарезал. А Один на Б выходит, с бомбой на Б, с бомбой на Б, Эрик. Да, он уже на сайте. Д пусть он поставит и дефаем. Все, убиваю его, дефай, дефай, дефай. Прикроешь меня? Да. Я, я прикрываю. <свист> <свист> Раз, два. Три. О, как уж. Этот чел бен, меня бен. уже бесит. я больше не буду на меду. И, и там три. Я бегу только. И сейчас на топ меде. Еще на топ. А, а а это РВ опять грёванный ЕРВ. Да, да, вот, подойди сюда и будь готов пикать его. Жди. Блин! Я слишком подошел близко. А ты слишком близко Не, Нет, мне нужно еще один шанс его унизить. Они будут. Подожди! Дмитрий Аликса делал. Дмитрий Алекса сделал! Оу, щит. А, на топ-меде. Нет, я не Найс! Yeah. Это, это красиво Джиджи. Джиджи. Ладно, ну что ж, на сиверах реально легко Две катки из двух мы забрали Сейчас посмотрим, что будет на бигстарах Там уже должны быть потные катки Полетели. А спонсор этого ролика сайт CSFL. Если что, это сайт, где вы можете Ставить скины в режимах Краш, джекпот и колесо К примеру, у меня 40 долларов Да, допустим, я решаюсь поставить x 2 и в краше поставлю 1 и 5 Если эти ставки залетят, то я зарабатываю Получается в два раза больше, чем поставил И в краше заработаю в полтора раза больше А я проиграл сейчас деньги, потому что выпало x3 Но я не сдаюсь, потому что у меня есть еще доллары Которые я сейчас закину Я выбираю все мои 60 долларов, которые есть на балансе И ставлю на x2 Да, я верю в это Давай, x2, да все, мы заработали 120 долларов ножек, которым можно прямо сейчас забрать. Ссылка на касфол есть в описании, а мы идем дальше. Ребят, ребят, С... мы сейчас всех вас покикаем, вы помните правила видоса. Так что спасибо, спасибо, всем пока. Спасибо. Он даже не поиграл еще. Ладно, мы сейчас их туда-сюда. Первый, два. Оу. Давай не будут спешить. Хорош, хорош. Так эй, сложно ну, было, бро. Да, Б. Ого! В зиге уже. Но они жесткие. Ай-яй-яй! Уже дамажные. Слушай, Супер, ну да. Видишь, они, они уже попадают прям хорошенько. бэр один. бэр Ковры-ковры! НТ. Да. Yeah. Все, давай, let's go. Фулл фокус. Коннектор коннекторы, ковры. О. Ой-ой-ой, как они. Переавика, иди за мидл сразу. Минус есть первый. А, да, да. Минус 90 у него. Хорошо. Сложно, сложно, да? Да, да. Так, а, Но, они это они... Тут... Но это интереснее, все в порядке. А прикинь, мы сейчас камбэкнем и будем им... Конечно, сколько. мы можем. Давай. За белом, за белым, за белым. Найс! Хорошо! Хорош! Ещ на. Убил, хэт волка. Тетрис. Ис- ис. Господи, господи. Ой, господи, там получился. Нет, ну, он Подожди, на карак! У меня запушило! Раз. Убил. Найс! Один в один. Ой, оу, на ви! Касарь. Ну, чел, я не знаю, как это кончится. Хочешь, я напугаю его, Эрик, ради тебя. Давай. Блин <свес> он, по... он успевает надо мажить китай. Ха-ха-ха-ха. Ой, яй ой яй Что? Если меня ой, сейчас ой. не убил? Блять, блядь, блядь. Ж, дж, нет, у меня Джангл один Джангл, фак дж... Ну, не очень сильно Ладно Друга. Я предлагаю пойти еще одну Давай Что? Давай, давайте, пока. Бедный... давай, чипака Бедный я то чел зашел поиграть, он говорит, ябл! А <laughs> я его сразу начал кикать. <laughs> давай, ты давай, меня давай, кикнул! Спасибо. Нет, нет, ты бря. Летс го, Давай, давай! Погнали! Летс го, бро! Какой живущий! Права? Слева, справа. ой oh, ой yeah, not... да? Ой-ой-ой. А, суррендер. Какой суррендер? Мы сейчас вас развалим. Скаут. Сбил. Хорошо. Скаут убил. Let's go, Flamey! Лонг пикает. <рек> <picaet>. Не открывайся, <рекут> я убью его. Найс. Nice. Nice. Пойдем лонг, убьем. Убью. Найс. Хорошо. Найс. Хорош, хорошо, хорошо. Работаем, مолодец. работаем. Но они так хорошо запикали, коробку мне порвалось. Это не он. Еще, еще, еще смокол. Спина лонг. Лонг. Лонг. Лонг. Лонг. Хорошо! что!? стой, стой, стоит, стой, стой, стой, стой, яй, стой, стой, о, господи. они не проходи, Эрик. Ты Я успел, я успел! Чел! Не, да, успел, успел, успел, успел! Ч творится? Да. Прошли. Ай, давай, давай, давай. А, нашелся! Живые! Я выжил! А тут два, тут два, тут два! Один хунтя! Я машину взял! Лом, клонг, лонг, Я взял его! Лос лонг! Лослон! Я взял! Давай! Прошел! Пикай от меня! Я живу! Я перезаряжаюсь! Сел, запрыгивай! Ооо! Nice! <сел> ну yes. за это я считаю... Давай Питюнья. Питюнья. Давай. Там сочно так. <сел> Он красный. Здесь хпай. Здесь хпай. Ооо! Что? Да, да, здесь, здесь. Найс! Nice! Что ты попал? <сел> Что, <сел> Что ты это попал? было? Что это было? Это, жестко, это нарезки блядь. просто для тиктока. Я не вижу Митла <сел> никого. Мне пизда. Ай, ладно. Один в один. Один в один. Да! Что ты дал? Что <Monte panzo> ты? Я, ты, ты я, дал я старинал, ему? Ты знал, Ты 360 дал. Они не боты, ты это <с donne> видишь? Они не боты, <сос> они <пот Retiro> думают. <això> Блядь, три в миду. Три в миду. Ой, какой Классно. же кошмар! А если мы проиграем, мы можем сказать в ролике, где типа, мы также отдали 15-15. Да, да, да. Давай, давай, давай. Все, давай, подыграем. Ну ладно, отдаем 15-0. Да, отдаем 15-0. Да, отдаем 15-0. Ну все, отдаем 15-0. Для честной игры мы отдаем 15-0. Бывает, ставит, есть шанс. Блин, мог бы убивать двоих. Слушай, ну было классно, Piet> реально. Было круто. А сейчас глобал остались, это супер сложно будет. Вы же помните, понимаете, что мы сейчас будем делать? Yeah, Давайте. Я не особо Давай, мы сейчас всяких кихим. Сори. Это не шутка. Спасибо, что подарили додачек воздуха на Давай. Давай. Давайте, пацаны, гайл всем. Все, погнали. Все, давай. Все, все, последняя все, кат... катка, последняя катка, давай, я собрался. Фух, фух, фух, фух. Я чувствую, я чувствую этот разъем, который мы сейчас устроим. А, дефолт? Я бегу. О, не все. О, Ой. чел. Ну, сейчас они расслабятся, побегут рашить, а мы главное да. накажем. Яму бегут. Поможешь? Да, бегу. Давай. Nice. Хорошо. Блин, О, это, это не чит, ладно, хорошо. Ай, яй, яй. Пять КП. Nee, чувствуется, нет. да, что да, чувствуется, что они это... хорошо. Да, да, да. да. Нет, Ты бы видел, как меня сейчас чел убил. Там на последнем месте подруг и на предпоследнем месте подруг. О. Это, кстати, че такая кикнули, слышишь? Форш тоже подумал. Oh. <мес> Мне кажется, читер. У них читеры, чтобы мы в них не попадали. Давай, Туфик, спасибо за Спасибо, дружище. Пока. Давайте удачи. Какой у тебя ник? Привет, guys, да? Да. Не толки. О, Господи. Ты меня испугал, чел. Я Я боюсь тебя, чел. Давай, спасибо, спасибо. Это... Да? Это а? да, я в полосе, спрятался. Давай. Вышел. Бомба дефолт. Убил одного. Еще один полос Черт возьми, как он лагает. За считает. Блин. О. Что? Это, это, это, это что-то. Он бы не хопит, смотри, он читер. И ковры. Да, он читер. Да, да, да, вот это вот это читак стопроцентный. Что? Ты а, это видишь? Они все, они все с подругами. Блять, бегать с смоков. Да блять! Давай дуэли сыграем, я и ты. Кинь смок, и мы должны попасть друг к другу. Давай, давай. Закрой глаза, закрой глаза, закрой. Как ты? Меня убили! Нет, меня убили! Мы не успели! Мы не успели себе жмать!